Я вырос посреди мажоров, чьи папки не поскупили Заплатить бабки директору, чтобы детки учились слушать Вайс, ты поставил свои рифмы, аналики с моей одноклассницей В школе ходили охранники каждый день Шмотлой витоны и битоны, слегка грубой тонко питом. Чё за шапитом, ведь это мой витон занятом Хорошо, что я учился там, где у кого-то карт-планш У кого-то карт-е, зацени Теперь бы моих амбиций, пока мотор будет биться, не перестану крутиться. Yeah. Сколько тебе надо денег, чтобы ты остановил потуги? Ноешь каждый день, недели веришь, или нет, но я сдавать не буду. Все свое надо собирать, покрупиться. Мы запомнили, где тут, нули считают лишь единицы. Yeah. заложником идей стал. Раньше предпочел бы пей, но сегодня сейф пал. Страшно, как влияют на людей все это действовать. Слава богу, я снова в игре, сколько уж дней спал. Я. Yeah.